A dream, baby. A dream. So... Аптечку брось на Попал! Yeah. <laughs> Ты чучел! Ну погнали! Че. Ты видел, как я тебя спасал вообще? Вообще молодец, тупо до последнего за мной бежала. подожди да да да take your time как говорится блин нам так мало монеток дают сейчас давай муху убьем сначала и давай он выстрелит и пойдем его душить Готово? Сейчас он выстрелит и душим его. Mm -hmm. Давай. Сейчас последний. Еще раз. Еще, уйди. Еще разок стрелять. И погнали сейчас. <звёк> сути Не мы торопись, были, пожалуйста. Мы были так близки. Все, давай, давай аккуратно идем. Да, давай просто рядом держаться, всегда стараться. я тут почилю подожди у меня тут это экшен а все нету никого. сейчас прыгнет сюда потом упадет и сейчас и сейчас Барь. сколько их здесь там один просто падало муха. Подожди муху сначала. И давай сейчас его вниз Где ты? Або что я сдох? Сейчас. Сейчас. Муха, уходим. Сейчас, давай, поехали Давай-давай Муха, тварь Спаси меня Где ты? Где я ты? сдох. Ты, видимо, далеко слишком от меня пошла. <звук> <звук> Не отходи, пожалуйста, от меня. Так я просто наверху резнулась. Я а, тут да? <звук> Господи, какой я гений, ты видела? Похер, не буду рисковать. От него самое Сейчас. простое, типа отойти. <связь> Что за тиль? Подожди, подожди, не торопись. Как мы с тобой крепко, да? Давай сначала мух убьем, она тут где-то прилетит сейчас О, убили! Аккуратно, аккуратно Видела? Mm. Подожди меня, подожди меня! А как мы дерево пробили? кераситы, ниндзя. Интересно, он только в одну сторону плевет? Или типа в разные? А, я думаю, я сдох. Фу. Теперь я понял, зачем надо стрелять с места. Если муху видишь, лучше просто от нее убежать. Угу. Ну типа если она рядом. Сейчас подожди, давай на средний. Сейчас он выстрелит. Погнали, душить. Муха, муха. Давай. Нормально, не сдохла, а. Ну у меня один хп. Я сдох. А ты куда? Мы торопимся слишком. Надо просто, ну, типа, ждать лишний раз, чтобы не, не фидить, а... Был бы я сейчас секира, я бы просто заново начал, если честно. Потому что, ну, потерять хп на такой херню. Сейчас еще, да, кто-то катится? Я, нахуй. Качусь, дурку. уворачиваешься. Что ты делаешь? Пошли все нафиг. Да? А, он в одну сторону только смотрится, Рика. А можем ли мы их так же пройти вместе? Как Я <emitted olho> nee, босса все равно не пройду Да пройдешь <relatives> <Instagram> Нормально, нормально А, все, да Стреляй по нему, пожалуйста Нормально. Карточками, карточками. Все, забудь, забудь, что я говорил. И Прыгай направо, наверное, нет? Обратно? Не, пожалуйста, ничего не делай, просто иди направо. Туда иди? Да а? направо это лево! Ты чё? Прыгай направо. Туда? Мне кажется, все. Вот сюда. Да вот, кусочек, да земли! да, а, умничка. Одна прошла. Блин, если да, да, да, да, да, да, да, две монеты собрали я не знала что я пройду вот я не собирал монеты умница молодец офигеть я довольна собой угу. молодец молодец кто это Пойдём. честигранному королю пойдем наваляем погнали это что? цветущий вид это опять босс да какой-то типа из меня витали все давай давай У меня уже глаз дергается, честно слово. Угу, добро, добро. Ой, рано, рано, да? Похер. Там еще снизу, ты видел эти маленькие черные штучки? Твари конченые. Все, давай, собрались. Сейчас максимально. Ну, беру вот. Угу. Угу. Не умри, пожалуйста. Сейчас будет ульта скоро. Еще чуть-чуть. Поехали. Угу. Сука! <св息> говно. Ха-ха, говно. Это у нас самый лучший результат, где мы выжили вдвоем. Понимаешь? Раньше нам нужна была половинка, да? Mm -hmm. Половинка, Половинки. Даже меньше. Все, все, мы прошли его. <laughs> да Надо просто немножко подождать, пока мы его пройдем. Все, собрались максимально. Позицию получше такие, да? <смех> да, Сарита, ты арбузик вынесла. Mm -hmm. злой да вопросики не слышу вопроса я карикатаж сок вынесен вынесен с игры. а чё за нам набрано карт чё за карту mm -hmm. ну какие же мы с тобой крепкие ну просто не передать словами чем магазинчик муж гол сгоняем mm -hmm. mm -hmm. а чё он может нам денег даст пошли мы нахер да? mm -hmm. <laughs> Я хочу какой-то Удар О, орудие У нас по 4 монетки Целиться не нужно Давай возьмем 4 как раз у нас Раз труп, что это такое 8 стрел бьет недалеко, но сильно, если подобраться вплотную к врагу Может, давай ты вот этот, а я в этот? Что думаешь? Всё. А это что, шаромет? А, ну потом, короче, дальше там будет всякая mm -hmm. тема мы так закрываем прилавок. Бай. Буе, браток. Так, давай поменяем. Это где, в ударе? Да. Удар 2 еще есть. А как удар? А как удар 1, удар 2 делать? М? Или мы сразу двумя будем, типа, у... Не знаю, ну бить. вот удар 1, удар 2. А здесь можно пострелять? Ясно. Ну погнали, проверим. Так здесь мы были? Да, да, да, пойдем обратно. В смысле? А что ты здесь? Да, а, да. так пойдем здесь ты куда? А, а и здесь мы были, да? Угу. Вот, нам туда. Вот, вниз. Поперли, поперли. <смех> Блин, ты ходит прикольно, да? Угу. Так, это что у нас? Дом кубик. Хм. А, вот ап, смена оружия. Тебе надо в настройках глянуть? Надо нет. Не заимничку не понимаю, как пометеру. А, вот, смотри. А, а у меня вот, вот к нему, поговори а. с ним. Классная музыка, да? А это все второй этап, да? Видимо. кого? А, договоры. Договоры. Интригуйся. Mm -hmm. Да? О, нифига. Ч ⁇ куда пойдем? Серьезно, давай с поговорим. Так, окей. О. Mm -hmm. Луна Парк.